День и ночь бреду по дорогам, измучился я, пустись переночевать. А кто вы такой? Меня зовут Нагло, Пауль Нагло и Зайспуев. Ну что ж, входите. и чисто и у меня дома было тихо и чисто и вдруг в один день в один час в одну минуту этого не остановить чего не остановить риги больше нет вы понимаете матушка нет больше риги дома горят как свеч как большой факел пылает башни петровской церкви и всюду они Кажется, что трескается земля, и они лезут из щелей. Простите, матушка, даже стыдно. Взрослый человек, мужчина. Я много перенес за эти дни. У меня был дом, была семья. Я был в поле, когда это случилось. Пришел домой... Только труп. Вы, верно, ничего не ели все это время? Когда мужчина голодный, ему всегда мерещутся всякие ужасы. Не Успеешь выпить молоко? Так и у нас было, налетели, сожгли все, уничтожили. Благодарю вас. Август еще не вернулся. Вернется, Август вернется. Августа еще нет, матушка Греза. Нет, Карл, еще нет. Мы хотели поговорить. Здрасте. Здрасте. Ну да, его нет, я знал, что он еще не вернулся, и вряд ли вернется. Кто ты говоришь? Почему не вернется? Почему, почему? Потому! Во время войны у человека больше шансов сложить голову на дороге, чем вернуться домой. Опять предсказание? Прошлую ночь мне снилась одна капуста, только капуста. М? Ну, а когда вы ждёте августа, матушка Гриеза? Мы хотели посоветоваться. Войска отходят. Плохие вести. Кто это говорит про плохие вести? Август! Где ты так долго был? Август. Здравствуй, мать. Пришлось повозиться с непобедимыми немцами. Вот и учитель был с нами. Я из Аури, учитель Витал, который из учителя теперь стал учеником. А это мой сосед Юрцин. всех Через этих немецких налетчиков выпьем пыль. Август, значит, ты думаешь, что еще не все потеряно? Потеряно? Что ты говоришь? Смотря для кого. Для меня нет. Для опмана тоже нет. Для тебя не знаю. Также я не уверен в нашем госте. Меня зовут Нагло. Пауль Нагла. Из Пурьви. Аугуст Гриерзе, я позволил себе сказать, что не уверен в вашей судьбе, Пауль Нагло. У вас плаксивое лицо, как у нашего друга Лазда. Пожалуйста. Берута, скажи им, что бы ты сделала? Если бы я была мужчиной, я бы знала, что делать. То, что вы сделали с парашютистами. Правильно, девушка. Они умирают так же, как и все. Да, они не непобедимы. Вот это мужской разговор. Вы только подумайте, сколько людей в Латвии. Сколько смелых ребят в курзами. Сколько верных в Сколько сильных в Посмотрите на этих парней с винтовками. Они ждут нас. Что это за люди, Август? Это люди, которые взяли в руки оружие. Один из вас мой сын. Но и все вы выросли на моих глазах. Я много лет живу на этом месте. Видела, как здесь рождались люди, как они боролись за свое счастье, как умирали. Здесь, в девятнадцатом году, я похоронила своего мужа, твоего отца Август, которого убили белые. Август! Помни об отце. Будь достоин его памяти. Обещай, что ты вернешься, Август. Ты всегда держал свое слово. Обещаю, мать. Командир приказал найти человека, который, не задумываясь, выполнить смелую задачу. Он спросил, есть ли у меня такой человек. Я сказал, знаю такого. Спасибо, что подумали обо мне. Смотри внимательно, друг. Вот переправа, вот мост. На том берегу скопились машины с боеприпасами и санитарные машины. Они не смогут двигаться быстро вперед. Смотри внимательно. Немцы идут с этой стороны. И другой переправы здесь нет. Чуть дальше по прямой, примерно километр или 800 метров от моста, небольшая высотка. Вот отметка 37. Она контролирует подходы по дороге и с полей по обе стороны. Пока она в наших руках, немцы не пройдут. Но они постараются пройти. Значит, надо продержаться часов 8-9, товарищ капитан. Думаю, 10. В нашем роду живут долго. Лет до 80. Мне 26, и я не собираюсь умирать раньше других. Так что, если надо, постараюсь продержаться. Ладно, так и доложу командиру. Думаю, что за это время успеют подойти только немецкие разведывательные части. Разрешите действовать? Желаю успеха! Домой. Пусть плывет. И все-таки мы еще в Латвии. Думал бы лучше о том, что мы отступаем. Да, только мы, не знаю почему, еще оставлены на этой стороне. Сержант Боятов, есть строить взвод? Есть строить взвод? Мы уходим. Ты уходишь. Не понимаю. Полк отходит, а с ним и ты. Полк отходит. А, а ты? Я вас догоню. Август! Взвод, становись! Мне приказано попрощаться с фрицами. А я? Нет. Август, я остаюсь с тобой. Нет! Я остаюсь. Нам грязы. Грязы. Запомним. По мосту идут, идут. Сколько часов мы здесь? 19 часов. Доброй ночи! Если услышите шум, не пугайтесь. Фрицев придется бить не один раз. Проклятые немцы, чтобы они, черти, все издохли. Витул. Учитель Витул. Ему пришлось из учителя стать учеником. Хорошим учеником. Мадона, Мадона, Мадона слушает. Я заканчиваю переправу. Заканчиваю. Сейчас? Есть сейчас. связь лейтенанта Гризе. А я отстала. Мадона. будет сорван через 15 минут. Приказывает отходить. Есть приказ отходить. Мадона. Мадона, Мадона. Мадона слушает. Патроны очень мало. Ну что ж, остались еще приклады. Это не так уж мало. Товарищ лейтенант, приказан отходить. Может быть взорван. Мы свою задачу выполнили. Можно отходить. Покидаем родину. Мы принесем ее обратно. Сильные. Да, трудно. Это Опман. Он справится. Да. где подержи. Не тянет. Как? Что там? Неужели утонул? надо торопиться. Томер! Слушаю, товарищ лейтенант. С проводом и течение не страшно. Нет, совсем не страшно. Юцен, Газбер, Норик, приедай, Ауструм, это... Теперь очередь командира. Нет. Правильно, теперь очередь командира. Исполняйте приказ. Иди, иди! что-нибудь случится, я себе никогда щит. Кто вы такой? Лейтенант Красной Армии. Какой часть? Не буду говорить. Так, тогда скажу я. Лейтенант Август Крезе, 115-го полка 3-го батальона, командир взвода, не так ли? Так, садитесь. Мне нравится ваша выдержка и решимость. Скажите, вы защищали высоту 37. семь. Ну, вы. Вы наделали нам немало хлопот. Вы очень смелый молодой человек. Обдумайте ваше положение. Многого я от вас не потребую. Нам нужны некоторые детали, оставшиеся вне поля нашего зрения. Дайте сведения. Начните служить нам, и вы многого достигнете. Я помогу вам. В таком случае скажите мне, чья предательская рука нанесла мне этот удар сзади? И какая грязная скотина выдала мое имя? Ваше имя мы узнали из документов. Остальное секрет. Пока. Когда станете откровенней, на мою откровенность не надейтесь. Благодарю за совет, но я все-таки подожду. Вы не дождетесь! Разъясните лейтенанту то, чего он не понимает. я наблюдаю за этим типом с тех пор, как перешел границу. Теперь вы убедились, что ваши обычные методы не годятся. Посмотрим, что он нам запоет, когда мы ему... Я уверен, что он скажет то же самое, что говорил. Или... Или... Будет молчать. Для того, чтобы использовать этого парня, нам нужны другие приемы. Где здесь карандаш и бумага? У вас есть здесь фронтовой передатчик? Команда пропаганды? Конечно, есть. Что вы задумали? Одну секунду. Сведения, которые вы доставили, считаются полезными, но недостаточными. Основное ваше задание, моральное разложение латышской части, вы не выполнили. Пробить брешь в этих мужицких душах не такое простое дело, как представляется стандартным фюреру или вам, Фюрер. Вот вам, сильно действующие средства. Это интересно. Пробуем. Попробуйте. Да-да. А вам, господин Гартман, виноват Паул Нагло из, как это было? Из Айспольвии. Да-да, из Айспольвии, правда. Вам пора возвращаться. Возвращаться назад? И сейчас, но с другой задачей. Сейчас, сейчас командованию важно только одно. Чтобы вам верили. Абсолютно, полностью, целиком поверили. Вы должны стать самым образцовым и правоверным из них. Вам понятно? Никакой двусмысленности. Вы идеальный солдат. А теперь забудьте нас. Когда вы понадобитесь, мы дадим вам знать. Но это будет не скоро. Ну да, это в будущем. А теперь? А теперь? Кроме двух тысяч марок, я могу вам предложить только эффектное ранение. Человек, побывав в бою, должен выглядеть соответственно. И тут меня сзади кто-то ударил. Видимо, прикладом. Когда я очнулся, было темно. А Греезе? Как? Разве его нет? Разве он не вернулся? Но там его тоже нет. Я заглядывал в лицо каждому убитому. Куда же он девался? Не понимаю. Здесь его нет, но там его тоже нет. Ну, где же наш Август? Я не скрою от вас, вы нам не очень нужны, но я хочу вам дать последнюю возможность. Последнюю возможность. Матышские стрелки, друзья, с вами говорит ваш командир, лейтенант Первого Всхода Второй роды, 3-го батальона 115 го полка Авкус Грезе, которого никто никогда не обвинял в том, что он трус или лжец. Я обращаюсь к тебе, Лазда, к тебе, мой старый друг Офман, Бирга, это не автор. К тебе, Толен. Но ты слышишь, он назвал по имя. К тебе нагло. Что же это может быть? Я призываю вас, друзья мои. Я приказываю вам, как бывший ваш командир, сложить оружие и переходить на сторону немцев. Друзья мои, Толер и Охман, ласты и Рагла, милая моя вирус. Это не Август. Стрелки! Я никогда не победу! Подыши! Брата! Ты! Кончайте эту проклятую... Переходите на сторону справедливости. Как вам это нравится, лейтенант? Надеюсь, теперь вы понимаете, что вам являться к своим нельзя. Там вас ожидает пуля и посмертный позор. Ну? Выбора нет, лейтенант Грязе. Вы будете служить нам. Будете служить хорошо. Вам обеспечено блестящее будущее. За это я ручаюсь. Барон фон Будберг. 292-й дивизии 81-го полка «Поверштурмфюрер». Я запомню ваше имя и ваше лицо, барон фон Путберг. Так, вам недолго придется затруднять вашу память. Расстрелять! стой кто идет лейтенант август греза это ты опман смерть предателю Let's go! Let's go! ¿Vamos Что ты тут делаешь, друг? Нем. А что делал в лесу? Искал еду. А где немцы? Немцы 81-го полка. 81-го. Так. Кто ты такой? А ты кто такой, что спрашиваешь меня? Комиссар партизанского отряда. Это все? Все. Зачем тебе нужны боеприпасы? Чтобы убивать немцев. 81-го полка. Всех. Но 81-й полк мне нужен. Зачем? Это мое дело. Так. Фамилия. Крум. Немного ты о себе рассказываешь. Август, Крум. Целые недели за тобой мы ходим. Следок-то у тебя приметный, а я три недели ищу вас. говорить после победы? но сегодня же победа, Бюрто. Да. Сегодня победа. Ты избегаешь меня. Я знаю. Ты еще помнишь этого. Не трудись продолжать, Толин. <связь> ну и тряпка же ты. <связь> У нас, когда нравится девушка, то. Два испырия поступает по-другому. Ну и попробуй. Девушка, мы подвигаемся к дому. что ты нас ждет там дома. Я жду самого хорошего. Мы вернемся, чтобы протянуть руку тем, кто уничтожали немцев возле наших разрушенных домов. Они жили в лесу, как бездомные псы, но заставляли немцев дрожать днем и ночью. Взрывали комендатуры, сбрасывали поезда под откос. Не давали подвозить снаряды. Часто мне видится, как я подхожу к дому, и мне встречу выходит партизан Крум. Говорят, что он из наших мест. Говорят, но я этому не верю. Ну, про него знали. Про таких людей всегда выдумывают. Лежание говорят, что он из Риги, латгальцы, что из Латгалии. Я вижу, как он выходит мне навстречу и говорит, дай руку, приятель. Нам не пришлось краснеть друг за друга. Ну, да это, конечно, если я заслужу, чтобы он так сказал. Давно уже я не слыхала, чтобы ты столько говорил. Это я только так думаю. А как ты представляешь себе возвращение? Не знаю. Не знаю. Забудь об Августе грязи Бирута. Его давно уже нет в живых. Я не верю. 97 вагонов. Два паровоза, боеприпасы, автомашины. Солдаты. Солдаты. Значит, ты думаешь, что движение будет парализовано на сутки? Дня на три. Это большая удача, товарищ Крум. Это твоя операция скажется на ходе боев. Как раненые? Двое тяжело ранены. Я отправил их санчасть. Разрешите? Входи. Товарищ командир. Явился Калмынь. Калмынь? Давай его сюда. Калмынь! Так, ходил в пустую. Еще хуже. Потерял одного человека. Сакс. Невозможная обстановка. Неладно. Ну что мы могли сделать, товарищ комиссар? Что? Куда ни ткнись, всюду птицы бродят. Нельзя попросить даже кружку воды, все боятся. Староста бережет себя, как святую икону. Кругом охрана. Вечером носились из дома не показывает. Как стемнеет, собак спускает. По воскресеньям в церковь ходит. И то кругом патрули. Да дайте мне 15 ребят, и я его раскидаю вместе с гарнизоном. Что же предпринимать массовую операцию ради этого старосты? Ходили группы? Пять человек. Ночью? Конечно. Вы пытались ликвидировать охрану? А как же иначе? Так. А, черт! Вот жалко не латышья. Говорю, по вашему, плоховато. А то Ну, что на вас повесил, Мельников? Накорми его. Пойдем, малыш. Пойду проведать раненых. Теперь староста узел будет смеяться над нами. И что еще хуже, крестьяне скажут, что наш приговор недорого стоит, и старость сможет безнаказанно издеваться над людьми. Решите мне, товарищ комиссар. Тебе? Да. С кем? Одному. Это очень важное политическое дело, Крум. Но ты рискуешь своей жизнью. Но ведь это моя жизнь. Не так ли? Видишь ли, я как-то спросил тебя, что у тебя на сердце. Ты ответил, что исполняешь свою обязанность. А что у тебя на сердце? Это твое личное дело. Я промолчал. Сейчас ты говоришь то же самое? Ты храбрый человек, товарищ Крум. Я бы сказал, очень храбрый человек. Люди берут с тебя пример. Ты должен бы вести себя как большевик, а ведешь как... Ведешь себя, как одиночка. А почему? Я вижу, тебе тяжело. В 1918 году я был в отряде Дзержинского под Перми против Колчака. Ты слышал когда-нибудь эти имена? От отца я слышал имя Дзержинского. Это хорошо. Надо знать, на земле жил такой человек. Но вот слушай, что нам однажды сказал Дзержинский. Он сказал, человек, который борется за революцию, должен помнить, что его жизнь принадлежит революции. Его мысли принадлежат революции. Все, что у него есть, принадлежит ей. Он сказал... Если тебя что-нибудь радует, приди и расскажи партии. Он сказал, если у тебя есть какое-нибудь горе, приди и расскажи партии. Ты говоришь, что ты слышал имя Дзержинского, но ты не знал его. Я скажу о тебе командиру. Иди. Добрый день! Добрый день, сынок, добрый день. Тяжело, мать? Ой. А разве за тебя некому поднести вязанку? Нет, сынок, некому. Ведь старика-то моего казнили. За что? За сына. Потому что староста Озов донес немцам, что сын наш ушел с красной армией. И старика повесили. Вот я и осталась совсем одна. Приду в лес, соберу ягодки или грибы, или хворосту. И мне за это дают хлебушка. Так вот и живу. так и живу. Ой. Хлебушка, а, а ты? А тебе самому не понадобится? Бери, бери. Спасибо. Может быть понадобится, а может быть и не понадобится. Спасибо. Не курю. Надо курить, свинья. Бог тебе поможет, сынок. Спасибо. Сынок, а как тебя зовут? Янисом, бабушка. Я не посмел бы, если бы дело не стоило того. Какое такое дело? Кто ты такой? Греза. Август Греза. Вы меня знаете? Да, я слышал. Что тебе надо? Мне надо вам кое-что сказать. А тут неудобно. Сказать? О Потом будет поздно. Это касается вас. у меня нет времени слушать твою болтовню у вас его совсем не будет если у меня не послушаете отойдем в сторону Говори здесь здесь слишком много народу это касается партизан и вас Хватит, дальше я не иду. Здесь можно. Выкладывай, помни. На чепуху не имеет денег, не платит. Он практически человек. Это не чепуха. Речь идет о смертном приговоре, который вам вынесли партизаны. Ха -ха! Это и есть чепуха. И это все? Да. Исполнитель Август Крум. Крум? Так это был Крум. Крум? Здесь был Крум. Убили старостого Как убили? Кто его убил? Я. Ой, уходи! Где можно спрятаться? Я боюсь, что мне придется за тебя отвечать. Уходи! Ладно, куда идти? Я не знаю, куда идти. Как ты его убил? Ты можешь меня спрятать? Я не знаю. Не знаю. Козырь нем. Нет, у них немцы поселились. Тогда к соседям. Нет, к ним нельзя. Они дружды с ярости. Ты же сумасшедший. Успокойся, успокойся, спрячься а. где-нибудь. Они увидят тебя. Ты ведь чужой, они тебя знают, тебя всякого знает. Идем скорей! Спрячься там. Полей двор водой, может быть, будут собаки. Хорошо. Слушай, ты еще жив? Жив? Тебя не убили. Ведь здесь стреляли. Стреляли там, а я был тут. теперь выбраться отсюда еще не знаю если ты мне не поможешь я помогу только не знаю как спасибо скажи я все сделаю чего я выберусь Ой, сам ты ошибся как тебя зовут кром кром ты август кром будь осторожен ничего до свидания подожди Перебежайся. Ты хорошая девушка. Счастливого пути. Не дошел я домой, девушка, упал на пороге Латвии. И вода здесь родная, мягкая, нежная, как молоко. Вот так мне это снилось тысячу раз. И река, и лодки, и мы. Когда мы уходили отсюда, я, по правде сказать, не верил, что вернусь. Может быть, поэтому я так берег землю, которую унес с собой. О чем ты думаешь? Что ты там видишь на воде? Провод. Ты помнишь провод, за который мы держались, когда покидали родной край? Как темно тогда было. Но теперь-то сверкает солнце. Да. Но сколько людей его никогда не увидит. Бедный Юрцинь. Он так хотел коснуться хотя бы рукой земли Родины. И вот я часто думаю о нем. Всю жизнь он меня ругал. И вдруг его больше нет. А первым погиб учитель. Вы помните... Учителя Витала. Это было так давно. А кажется, что недавно. Там. Выше. Мы побываем там, Берута. Ладно? Нет. Почему? Нет. Понимаю. Второй звод. По лодкам! Второй звод. лодкам! Вы поняли, что мне нужно? Понял. Сержант Апсе! Женщина? Она пойдет там, где не пройдут мужчины, это вернее. Она в этом районе знает каждую тропку. Товарищ подполковник, разрешите обратиться к лейтенанту? Пожалуйста. Товарищ лейтенант. Берут Апсе. Подполковник имеет к вам дело. Через этот мост они подбрасывают подкрепление к переднему краю. Метка пять, видишь? Вижу. Эти коммуникации надо прервать, чтобы не дать возможности немцам отступить в порядке. Но значение моста немцам понятно, так же, как и нам. Мост охраняет большие силы. Мы можем положить все силы, и результаты все-таки не добьемся. Мне нужна настоящая, умная, смелая разведка. Товарищ командир. Постой! Пойдешь ты! Об этом я хотел просить. Не бойся, другому мы уже не пошлем. А кого-то берешь с собой. Мельникова. Хороший парень. Об осторожности напоминать не нужно. Не в моем торопить разведчика, но сейчас дорога каждая минута. Вопросы есть? Просьба. Ну? Разрешите заодно прощупать дороги. Побегут штабы. Может быть, поймаю кого-нибудь из... 81-го полка? Да. Ну что ж, прощупай. Штабы нам тоже нужны. Но только... Понимаю. Я буду очень осторожен. Действуй. Еще один вопрос. В каком направлении мы отходим? На Запад, а, на Марию. А зачем тебе это? Так. Я сам из этих мест. Странный он все-таки человек. Я верю ему, как самому себе. Остальное когда-нибудь выяснится. Мои места. Видишь дорогу? Там за перевеском старый дом. В нем живет моя мать. А может быть и не живет. А мой дом? Далеко. Как подойти? Всех людей положим, а уйдем не словно хлебавших. Смотри, смотри. Шеститонные машины, зарядные ящики, вот, взрывчатку везут. Ах, елки зеленые. Да тут, тут без артиллерии никак не обойтись. Да, бригаде тут не добиться успеха. Оставайся здесь, будешь вести наблюдение до завтрашнего полудня. На, передай драуданю. Постой, постой, куда это ты? Если не вернусь, доложишь командиру. Как? Ты не хочешь пожать мне руку? Да нет же. Погоди. Один не пойдешь. Как же это так? Исполняемый приказ. Командир здесь я. Дьявол, на дороге среди белого дня. Фельдфебель, взять с собой? Лучше тащить в сторону. Я, признаться, не люблю иметь дело с Абвером. А обязательно к этому нас припутают. Ну-ка, бери. Дельная мысль. Машина пойдет по своему маршруту. Если кто-нибудь скажет лишнее слово при проверке на мосту или попробует выскочить... Я подрываю машину. Слетите друг за другом. Садитесь. Живее! Не пытайтесь бежать. Не пытайтесь сопротивляться. Вы знаете, что все разлетится на полкилометра кругом, если я уроню гранаты на ваш груз. слушай, что с тобой? Много выпил? Немного. Ты еще не вздумай закурить, Хейнс? Можно нам ехать? Можно. общение нам сейчас дороже всего теперь все ясно скоро придет командир и расспросит тебя об остальном и ты сможешь отдохнуть а откуда ты сама 43 гвардейской латышеской стрелковой дивизии сержант сержант ну садись садись а как тебя зовут бирута ну сидишь сиди как прошла линия фронта Говори. Мост подорван. Как? Где Крум? Погиб? Хорошие новости, комиссар. Оборона немцев лопнула, как арбуз. В районе Лудзе в прорыв вошли 72-я и 43-я гвардейская. Кто ты такая? Сиди, сиди. Почему глаза мокрые? В чем дело, товарищи? Мост подорван, Вершинин. Хорошо. Это сделал Крум. Вот это молочина. один? А где же он? Крум мне приказал остаться в полкилометре и вести наблюдение. Сегодня в шесть часов вечера на мост зашла машина с взрывчаткой, дошла до середины и взлетела в воздух. Там был Крум. Товарищ командир, Разрешите пошарить по берегам. Может быть найду Крума. Вот меня грызет и грызет. Мне показалось товарищ командир, что кто-то кинулся там через перила. Места себя найти не могу. Хоть тело его отыскать. Вот что. Возьмешь человек 20. После пройдешь на шоссе. Штабные ведь будут уходить в первую очередь. Слушаю, товарищ командир. Мне он очень нравился Драудене. Я не люблю сантиментов, но этого парня я буду помнить всю жизнь. Вспоминая о нем, не называй его Август Крум. У него было другое имя. Все подходы к мосту недоступны для сил бригады. Решил использовать другой способ. Надежды на возвращение мало, не считая нужным больше молчать. Подписываюсь честным именем, которое опозорили немцы. Аугуст Гризе. Товарищи, товарищи! Мамаша, радость будет. Какая теперь радость? Не волнуйтесь, мамаша. Что вы? Мы сейчас, друзья. Где ты сейчас моя мать? За что? За все. Так он нам как родной брат, мамаша. Не меньше, даже больше. Это не за него одного. Однако нам пора. Да. Вот что, мамаша. Когда Крум опять очнется? Крум? Ну да. Очнется же он когда-нибудь? То скажите, что Мельников, это я буду, шурует поблизости. Не понимаете? Нет. Шурует. Ну, он-то поймет. Он поймет. А утречком мы зайдем. Пошли, а если немцы, шумните. Понимаете? Понимаю. Мы будем тут, поблизости. Счастья желаю этим людям. Ты обещал. Ты всегда держал свое слово. Тебе очень трудно жилось, мать. Как всем? А тебе? Ой, очень. Mm. Не говори. Теперь я счастлива, что ты со мной. Было бы оружие. Вот. Ага. Отставить пушку. Привезли гостей. Вы уж, мамаша, извините. Вот тут посветлее у вас. Вот так штука. Ну ладно. Командиры разберутся. Ребята, давай-ка их сюда на огонек. Познакомимся. В темноте не разглядел, кто блондин, кто брюнет. Как взяли? Очень просто. Пёрли, как дурные. Впереди ехали грузовики с охраной. Обыкновенно. За ними две легковых. Как будто штаб. Какой? Не разобрал. Имя? Генрих Кульмер, Оберштормфюрер. Вижу, Оберштормфюрер. Часть! 81-го паука. Ну! 292-й гренадерской дивизии. 292-й гренадерской дивизии. Стоп! Довольно. Остальных. Мать, подними-ка свечу, я хочу их видеть. Учили повышение в чине, барон фон Путберг. Что это значит? Вы меня не узнаете. Посвяти-ка мать. Пусть видит. Посвяти. Ты спас мне жизнь Мельников. Но нельзя рассказать, что ты сделал для меня сейчас. Документы посмотришь? Оставь их в штаб поскорее. Его ты оставишь мне. Да ты что? Что ты с ним будешь делать? Такую птицу сейчас же надо в штаб. Ты сам знаешь. Я с ним не расстанусь. Если ты его уведешь, ты возьмешь и меня. Если ты откажешь, я поползу за тобой. Вершинины драуды не увидят его только со мной. Я не расстанусь с ним. Вот, Петрушка, ну а если что случится? Ведь он здоров, а ты? Я не расстанусь с ним. Мельников, я никогда у тебя ничего не просил. Хочешь, стану на колени? Да ты рехнулся. Понимаешь ты, ведь... нельзя же отказать Круму, Круму, никому-нибудь. Ну, задаст нам Драудин. потерпим, объясни ему, точка. Мамаша, требуется веревочка. ну, для белья. Барон, бит-то? Садись, куколка. Ну, садись. Вот мы сейчас тебя спеленаем, а! так. вот так, вот так. Раньше утра не вернемся. приведу командира и Не сомневайся, раз надо, приведу, а ты поправляйся. Вот что, мамаша, сынок может ослабеть. Мало ли что случится. Обращение очень простое. Вот тут надо нажать, чик, и будьте здоровы. Ну, кажется, все. Документы выводи. Ох, и нагорит же мне. Эх, погибаю я за дружбу. Веселый сон. да. Где-то здесь недалеко усадьба Греза. Да-да. Интересно знать, жива ли еще сейчас старуха. Лучше бы ей и не жить. Ведь рано или поздно она все равно узнает. Я знаю ее. Ей легче умереть. Никто не заставит нас это ей сказать. Если кто-нибудь скажет. Товарищ гвардий да. Навестить бы мать Греза. Хороший человек. Милый, здравствуй! Вот ты пришел домой. Ты лето, Карл. Ты очень возмужал, сынок. Вас я сразу узнала, Пауль нагло. Вы такой же, как и были. Здравствуйте. Вот вы и вернулись домой, дети мои, дорогие. Вернулись на родную землю. Почему она не спрашивает про Августа? Замолчи. Не нам это говорить. Что ты там сказал, Лазда? Ты, кажется, сказал что-то про Августа. Он сказал... Почему вы не спрашиваете о сыне, мать Грезе? А зачем мне спрашивать? Я все знаю про него. Как? Вы все знаете? О чем она должна знать, Ласта? Что же она должна знать? Арвит Лазда. Август! Август Греза! Предатель, умри на пороге своего дома! Здесь мать! Тебя мы выслушаем ради памяти твоего отца, Август Греза. Ответь родине! Ответь матери! Там в комнате человек. Он ответит за меня. Только не ты. Ты мне не веришь. Не переступай порога моего дома. Приеда. Петр. Почему ты прячешь лицо? Пауль, куда ты уходишь? Он воображает себя командиром. Что ты хочешь от меня, предатель? Ребята, это изменник! Убейте его! Сержант, что? Ты? Пойдем. Пойдем отсюда, мать, нет? Вы в чем-то обвиняете моего сына. Я хочу знать. Виноват, хочу знать. Не виноват, хочу знать. Почему ты так взволнован нагло? Предатель. Ты еще смеешь спрашивать меня? Почему ты прячешься за спиной товарищей? Барон Бутберг. Вы знаете этого человека? Почему он стрелял в вас? Вудберг. Объясню. И он рассказал вам обо мне. Он назвал вам имена моих товарищей. Я Спир! Виноват, товарищ гвардия лейтенант. -то. Арестовать! Снять погоны! Пошли! Август! Бирута! Бирута! Бирута! Бирута! Девочка! Ха, вот это здорово! Ты уже на ногах крум! Какой крум? Это Август Греза! Что? Я не знаю Крума! Что? А, я не знаю Августа Греза! Да, подождите, подождите! Подождите! Я знаю одного и другого. Ничего не понимаю. беру то объясни-то им. Да. Здравствуй, мать. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Здравствуй, мать Латвия.